восстановили да. зарплату, Это Жен, а, ну, а а а же, Как началась, да? Нет, когда не вакцинация да. пошла, заработали а, а если ну а ладно, не надо пускать, а а я пошел. Сверху. дали за один месяц день? деньги, ему тоже все на работу. Ну, я про это тоже Ну, не в я не буду с в стал. Всегда есть выбор. И этот выбор всегда делаем мы.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 такие Не знаю, у нас как-то это не может быть Ну Ну что, ребят, будем прощаться до завтра. Сейчас будет еще встреча. Я вас завтра жду. Готовьте еще свои вопросы. Обязательно. Мы завтра как минимум час на вопросы оставим. Чтобы их разобрать.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 нет, это их у тебя дома, да, вот такой вот аппарат, который я покупаю через неделю, который ставится вот так вот. А почему Потому что я занимаюсь экземплярами, я сделала Бери, Это круче дистанция.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 Пробовать бесплатно, ну, да. как ну, как либо нет, ты, или, да, можешь кому-то ну, ездить, будешь да? ко мне в гости заводить. Через да. не полилось?